Меня зовут Олеся, я hr генералист работаю в сфере красоты. В первую очередь я прихожу за состоянием, получаю состояние гармоничное, спокойное, радостное. То есть после занятий пропадают те раздражители, которые были раньше. Второй момент — это работа с намерением, потому что я... Стала видеть, что не только у меня есть результаты, но уже у тех людей, которые также к тебе ходят, и у них есть конкретные высокие результаты. Mm -hmm. Это результат работы с намерением. Mm -hmm. Также работа с вниманием. То есть, действительно, я стала замечать, что там, где наше внимание, там и <связь> все. Я стала, наверное, больше разбираться в том, что мне нужно, и то, что мне совсем не нужно. И мне еще стало нравиться, что начали уходить люди, которые не нужны, там, ситуации, например, которые не хочется. И наоборот, стало быстрее проявляться то, что хочется и то, что нравится. Я когда пришла, ну, понятно, что это совершенно новое для меня было была практика и в принципе там я не сильно на тот момент прям глубоко занималась то есть я начала же заниматься своим развитием и искала на какой базе это может быть да вот не хватало энергии вот и ну, сомневающимся я бы наверное, сказала что надо пробовать то есть лучше попробовать это да прийти подышать, посмотреть, как это будет для конкретного человека, мне кажется, что потом уже ну, нереально этим не заниматься. Потому что это настолько наполняет, это настолько гармонизирует э, и реально работает в жизни, что это просто такой ресурс, который необходим, я считаю. Я думала, что я пройду, ну, наверное, как-то ну, подышу и все. А сейчас я понимаю, что когда этого долго нет, э, хочется, хочется, и, и нравится приходить именно в группу. Потому что мощно, очень мощно. И вот выезды мне очень нравятся. Миленки, Ярославль, Дахаби, да, мы были. Это в Дахабе, это вообще, это вот эта неделя, у меня, наверное, такого отпуска никогда не было, чтобы я мало спала. И очень много было событий, каких-то, да, там настолько много всего насыщенности. И ну, то есть прям возвращаешься потом как будто с другого мира. Сыну Ты на... черпаешь заметила оттуда? Да. Вот из этого. Да. да. Очень круто. И я вот вспоминаю там наши практики на горе. Это вообще улет просто. Вот, поэтому вот выезды особенно я бы рекомендовала тем, кто занимается или сомневается, очень круто. Помимо того, что это природа, это общение с там, землей, с воздухом, да, с, с людьми, с обстановкой, это еще и вот такое, на мой взгляд, более быстрое еще наполнение, потому что здесь можно быстрее отключиться. Но, Роман, ты для меня... Такой человек, как, как, как, наверное, учитель, как наставник, который способствует развитию. И мне очень нравится, что ты не ставишь границ, рамок каких-то, да. То есть мы занимаемся достаточно свободно. И, пожалуй, это такое одно из для меня так, главных преимуществ. То есть мне круто, что нет никаких границ уже вот просто вот эти рамки везде они вот прям вот достали здесь классно да mm -hmm. хочешь так дыши хочешь так но работу все равно есть глубина проработка состояние мне очень нравится на мой взгляд ты очень хорошо чувствуешь э, группу э, где-то больше да подышать где-то меньше где-то медитация там глубже где-то там там где-то с вниманием так поработать, где-то по-другому. То есть вот это вот э комплексно, да, и разносторонне подходишь к работе с людьми.